Приветствую уважаемых гостей и подписчиков нашего канала. Перед просмотром не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. В сети появилось видео, на котором криминальный авторитет из Казахстана Арман Джумагельдиев раздает деньги спортсменам, оставшимся без титула на чемпионате мира по боксу в Белграде. На кадрах криминальный авторитет отсчитывает деньги и вручает их проигравшим спортсменам это до какого уровня позора, скатилось наше министерство культуры и спорта, что криминальный авторитет ведет себя как министр. Дикий Арман раздал, проигравшим на чемпионате мира по боксу спортсменам, 2000 долларов, говорится в публикации. Пользователи сети оценили жест Армана Джумагильдиева и поблагодарили его в комментариях, хоть какая-то поддержка, молодец, хоть так, но поддерживает ребят. Он не ворует, а раздает, красавчик. Лично присутствовал и поддерживал наших, еще финансово поддержал.